Ну, да ладно. Ворона-то привязать толком нельзя да. да, Ворон? Нашли одну березку в поле. Как-то вот так вот, вот Поехали мы кататься. До топал я до солонца. Заодно поглядеть. В общем, зверя тут мало стало активности от козлика следышек и все вода зато рядом вообще вот подступила после снегопадов так что вот так вот зверь стал реже сюда ходить чем когда снег был может вот тут меньше стало ну вот так Ладно, пошел я дальше. Уровни у меня еще далеко привязаны. Я помахала, она что-то не, не, не ничего, мне хвостом не машет. Ну да ладно. Ворона-то привязать толком нельзя было. Да, Ворон? Нашли одну березку. В поле. Как-то вот так вот, вот. Поехали мы кататься. До топа я до солонца. Заодно поглядеть.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 Ну вот так. Ладно, пошел я дальше. Вороны у меня еще далеко привязаны. Не знаю, слышно, нет. Ворон взял след. Точно, вот он, Коба. Ну-ка, давай ищи, где он. Так, ну, отняк. Так, ну-ка давай вперед. Вот он. Туда пошел. Сейчас мы его найдем. И наругаем. Бежала одна слость. Порм. Ке-л, следы. видимо нас ждал а убежал буквально наверно минуты полторы назад я слышал но думал что это одна с кабанами на сиганул на утеку оказалось 8 а кабан тогда где у нас Акапан, наверное, пошел в другую сторону. Так что вот так вот. Молодняк густой. Если бы наслось видео, он бы, скорее всего, нас подпустил слышу Пока мы кабанами делами там занимались, катались. Жаль, конечно, что не получилось заснять, но в другой раз заснимем. Сейчас поеду, тогда кабана гляну, предполагаю, куда он мог пойти. Короче, плохо видно. Труд стой. Засранец. С фотоаппаратом сегодня езжу. Не фокусируется толком. Эх, не ходи бы. Небольшой идет Вот еще все мутно, Прям где-то передо мной идут Пахнет так свежекопанным Тут повалялись видимо так, Туда следы Туда следы Так, а мы пойдем а Мы пойдем налево Они пошли направо А мы пойдем налево